Я Владимир Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема – смысл между рождением и смертью. Всякая жизнь человека сведена к одному, к очень простой, понятной и волшебной формуле. Мы должны наполнить ярким смыслом Две даты, между датой рождения и датой смерти. В этом вся жизнь. Яркость – это эмоциональность. Яркость – это насыщенность действиями, всевозможными побуждениями, целями, их достижениями, чем угодно. Вы не должны вести затворническую жизнь серой мыши. Мало того, что вы не должны, вы не имеете права так жить. Бог вас создал счастливым человеком. Вы обязаны быть счастливы, поскольку Бог счастлив. Бог есть счастье. И если мы по подобию Его, то мы частица Его счастья. Вы должны понимать очень простую, очень древнюю истину. Счастье – это невозможность, это обязательство. Посему вы должны эти две даты и то, что содержится между ними, датой вашего рождения и датой вашей смерти, вы должны наполнить невероятными впечатлениями, поездками, творениями, поступками. Вы должны творить, вы должны чудить, вы должны оставить после себя росток жизни, вы должны оставить после себя что-то, либо кого-то, чем люди бы восхищались того кого-то или что-то, что могло бы быть полезным человечеству, людям, что-то или кого-то, что говорило бы о том, что вы действительно жили, чтобы ваше исчезновение не забылось в ту же минуту, как только вас укутала холодными объятиями Земля. Вас должны помнить поколениями. Поэтому все ваше существование должно сводиться к одному, Наполняйте свою жизнь чем-то ярким, чем-то действительно полезным, важным, дорогим. Чтобы помнили вы, чтобы помнили вас, чтобы вас помнили дома, ваши улицы, дорога, солнце, воздух, деревья. Чтобы вас помнило все существо этой планеты, этой вселенной. Живите счастливо. Прощайте, любите, благодарите. Наполняйте не только свои даты, все, что находится между ними, этими славными делами и поступками, но вы помогайте проснуться близким вам людям, наполняйте и их жизни ярким теплом, благодатью, любовью, прощением и благодарностью. Учите их этому, учитесь сами, заражайте в хорошем смысле мир удивительными добрыми делами, обладатворяйте свою землю поступками, помыслами, деяниями, которые бы вы прославили бы вообще человечество, свой род, свою семью теми делами, ради которых мы рождены и во имя которых мы умрем. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.